Вот, ребята, прежде чем говорить о коронавирусе в Америке, хочу вам показать, как люди спасаются на задний двор, установили палатку для детей. Там два маленьких ребенка живет. И вот как бы веселяться. Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США. И наконец-то я опять с вами. И сегодня о чем мы будем говорить? Ой, такой сюрприз. Ну, конечно же, о коронавирусе в Америке. Поехали. Итак. Я, мне часто задают вопрос почему, Куда вы пропали, почему вы не записываете видео и так далее Друзья пишут, что у вас там происходит в США Что происходит, ай-яй-яй, ой-ой-ой Я вам могу честно ответить на этот вопрос Любая смена рутины у меня вызывает Ну какой-то коллапс я никогда не думала, что я такая вот СДВГшница, для которой смена рутины – это, в общем-то, очень тяжелое дело. Ну, вот поэтому видео я не записывала, новостей хороших не так много. И, вы знаете, на фоне последних событий с этим коронавирусом или COVID-19, о чем говорить? У меня много видео снято на какие-то темы про Америку, но они все стали неактуальны, потому что сейчас одна тема – это коронавирус, и это понятно, потому что то, что происходит в мире, это, конечно, ужасно. Но я вам первое видео вот, в новом цикле после моего полуторамесячного перерыва посвящу тому, как коронавирус начался для меня, для эмигрантки, живущей в штате Пенсильвания, в маленьком городке рядом с Филадельфией. Ну, конечно, мы все слышали, что там, где-то там в Китае, что-то там происходит, ай-яй-яй, ой-ой-ой. В этот период времени у меня гостили родители, и вот уже конкретно, подходим к моей истории, 5 марта они должны вылетать домой. Причем они хотели очень от меня полететь, покататься на лыжах в Италию, но как-то вот видно, судьба так распорядилась, у папы была учеба, сроки... с сроки переносились он должен был ко мне прилететь в начале февраля в итоге он прилетел в середине февраля в общем сроки переносились не могли они купить билеты потому что не знали когда вот он сможет сюда прилететь когда отсюда они полетят ну и слава богу да на сегодняшний момент по тем событиям что происходит как-то слава богу ну и вот в Пока в Китае, как-то казалось, это где-то там, это далеко, это нас не коснется... А потом это все стало происходить в Италии. Все вот эти вот события с высокой смертностью и со всем остальным. Ну, естественно, родители уже в Италию не летят. Показывают, что такую провинцию закрыли, там еще что-то, еще что-то. Высокая смертность, причем выше, чем в Китае. Ну, то есть вопрос, либо китайцы врут со статистикой, либо действительно в Италии... Больше пожилых, может, людей, может быть, семьи более большие, все живут вместе. Кто знает? Не будем гадать, потому что еще один из... Пунктов был, почему я не хотела записывать видео, потому что появилось слишком много говорящих голов, которые ежедневно что-то вещают, рассказывают, их постят бесконечно. Я захожу в фейсбук и там в каждой группе вот эта тетя из Испании вот это вот это рассказала. И это смотреть невозможно, потому что это... Перебор перебор информации. Я немножко скажу, как я к этому отношусь. Знаете, когда-то года два или три назад в Америке я увидела пост про умирающего ребенка от рака. Ребенка такого лет шести. И вот там показывали, родители вывесили фотографии, показывали, как вот мама с ним лежит, прощается. Он уже, конечно, в коме, и он как бы... Ну, он еще, тело еще живое, да. И положили к нему там новорожденного братика или сестричку, как все с ним приходится встречаться. Ребят, ну это смотреть невозможно. Вот честно я вам могу сказать. Поэтому, когда люди публикуют как такого рода и сорта видео, зачем? Ну, эта грань жизни существует, она существует у всех. Но мы же, извините меня, не ходим в морги, да и не фотографируемся там, или не снимаем видео оттуда. Ну, потому что зачем человеку портить психику, зачем? Мы все с этим сталкиваемся, но если мы будем об этом так открыто и так на показ это все показывать и рассказывать, я не вижу в этом смысла. Это любая смерть, любая трагедия переживается внутренне, но американцы, они вообще такие достаточно открытые, они очень много чего рассказывают, показывают. Наверное, легче пережить, когда ты это не держишь в себе. Но другой вопрос, что всегда понимаете, что вы это перекладываете на плечи других. Или вот недавно я увидела ролик такой забавный, как там в Италии мужчина снимает видео на фоне мертвой сестры. Говорит, у меня вот тут сестра умерла, ну вот ее хоронить не хочу. Чувак... Надо. мы понимаем, что это больно мы понимаем, что ты страдаешь и... но зачем ты нас вовлекаешь в свою личную трагедию вот это еще один из пунктов почему мне не хотелось долго записывать потому что все об этом говорят и как правило видео абсолютно бесполезные из тех, кого я смотрю, наверное, только Комаровский на сегодня остался, который я к нему вообще прислушиваюсь а тут так вдвойне по поводу всей этой пандемии а, Вот И мама мне говорит, 5 числа мои родители улетают в Краснодар Мама мне говорит, купи мне санитайзер для рук И вы знаете, ребята, я еду в магазин, нет санитайзеров Для Америки это вообще ситуация Ну какая-то, знаете, что-то с чем-то В любом у нас есть такие магазины Доллар 3 называется Где за 1 доллар ты можешь купить Извините, я кофе глотну где за один доллар ты можешь купить этих санитайзеров хоть такую банку, хоть такую банку, хоть ручной, но не считая всех остальных магазинов. В общем, я проезжаю в один магазин. Нет, нет, нет, нет, нет. Но у меня есть такая небольшая удача, личная, личная небольшая удача. Я заезжаю в последний доллар три по дороге, которая ведет, и там вот такая баночка вот этого санитазера стоит. Просто она вот на каких-то коробках, не в ряду. Причем я спрашивала у продавцов, говорят, нет, ничего такого нет. В общем, я эту баночку покупаю. Но вот тут я поняла, что что-то происходит. Вот что-то происходит. Дальше события развиваются стремительно. 13 числа а -а -а -а, Трамп. Нет, он не чрезвычайное положение. Может и чрезвычайное положение, я совру. Но, в общем, зак... закрывает бизнес и говорит, что там с 16 числа по нашему конкретно штату, да, по Пенсильвании, все бизнесы, которые не связаны с обеспечением жизни людей, будут закрыты. Ну, соответственно, мое заведение закрывается. Мужа фирма закрывается. И школы, естественно, закрываются. И вот как бы мы остаемся с детьми один на один в этих суровых условиях. А что такое суровые условия? Это, конечно, такая, такие кавычки суровые условия. Потому что я считаю, что... Ну вот... Для примера вам скажу, сейчас мои дети с мужем едят лобстера, конкретно когда я записываю это видео. Это какая-то такая изоляция очень сытая, а если она сытая, то она какая-то отчасти фейковая. Я вам объясню, что я имею в виду, да, мы закрыты с детьми. И психологически для человека, который жил другой жизнью, это непросто. Это не просто и для меня, я не буду рассказывать, я так обожаю свою семью, готова с ними просидеть еще в заперти, там, еще 50 лет. Нет, это не просто. Но, понимаете мы как-то не ощутили особых страданий. Может быть, если бы я была медсестрой и ходила в больницу и видела это все ежедневно. Может быть, если бы какие-то товары хотя бы пропали. То есть я к чему про вот этого лобстера и все остальное? К тому, что ну, какая-то очень сытая изоляция, очень сытая. От этого как бы, в моей голове рождается двоякое чувство, ну, того, что вроде как-то что-то все очень плохо, но как-то фейково плохо. Я, наверное, не смогу сейчас вам это объяснить. Я подумаю, как об этом сказать и напишу отдельное видео. Ну, ладно, мы переходим к истории дальше. Дальше... Э э э вот два дня назад нам объявили, что школы не будут работать до конца академического года. И ну, все ждали, ждали, ждали, ждали. Вот через 4 месяца, я так понимаю, через месяц, точнее через 4 недели нашей самоизоляции или нашего карантина, я понимаю, что в лучшем случае вот такая изоляция закончится в конце мая. То есть я раньше себе говорила, может конец апреля, может середина апреля. Нет, сейчас у меня осознанное такое ощущение, что это будет конец мая и не раньше. Потому что, как говорят статистики, США входит в самый пик. На сегодня у нас 20 тысяч смертей из-за коронавируса. Причем тоже, опять же, это интернет это такая как и радость, так и гадость. С другой стороны опубликовали слова, я не помню, кто он, но он сказал, ну, это же все равно люди, которые стояли уже одной ногой в могиле. Ну, то есть говорил о том, что большинство умерших, естественно, это люди с патологиями, мужчины там сейчас посмотрели это в основном мужчины от 60 лет сердечной недостаточностью, с диабетом и так далее но уровень медицины в США дело в том, что позволяет таким людям дожить и до 90 и, вести не очень, и иметь качество жизни достаточно высокое понимаете, и от того, что умрет ваш близкий ну да, он был хронически больной диабетом, товарищ но от того, что он вам умрет никому от этого легче не станет но поэтому я иногда смотрю Сбух, и у меня моя седая голова покрывается большим количеством седых волос а, ну вот так вот я думаю что это все продлится до конца мая а, сидим уроки делаем вообще я буду на каждую тему видео записывать отдельно чтобы это не было очень длинным Следующая тема, на которую я хочу поговорить, это будет следующее видео. Как нам помогать деньгами государство США и что предлагает в помощь государство России для своих граждан. Еще одну тему я запишу, это отдельно школьное обучение на дому, потому что... Ой-ой-ой, это... Ну я не знаю, может, есть какие очень организованные мамочки, я к сожалению не из таких, поэтому мне это дается тяжело. А, ну вот, вот, вот, как бы так. А, спасибо интернету, что мы там общаемся с друзьями, с родителями. А, с этой изоляцией интернет есть, телевизор есть, а, свет есть, вода есть, еда есть, питье есть, все есть но как бы, да, но ты изолирован, ну, во всяком случае, у нас этого Дордома Российского нет, у нас можно ездить куда угодно, в любой магазин, и все, что угодно закупать, но дело в том, что мы просто сами себя бережем, и, в общем-то, боимся, не боимся, наверное, боимся отчасти, отчасти не хотим... Ну, не хотим рисковать. Поэтому за продуктами ездит только мой муж. И э, еще две темы, которые будут в ближайшее время. Это первое. Пострадали ли... Работники, иммигранты, а, особенно из России. А, я приведу самые популярные профессии, которыми владеют здесь а, иммигранты. И пострадали ли они, есть у них работа, нет у них работы и так далее. И последняя тема, наверное, такая в этом цикле будет. А, я освещу вообще, что у нас говорят. И что я вообще вынесла из вот этого всего Facebook на YouTube ужаса, который льется на нас сплошным потоком информации. Ну, конечно, все, что есть на русскоязычных ресурсах, вы и сами увидите, но то, о чем говорится у нас здесь, я вам расскажу. И какие у нас тут теории и так далее. Я рада была вас всех видеть. Я надеюсь, что вы все будете здоровы и что... Уже сейчас понятно, что последствия будут катастрофическими во всем мире. В России, наверное, особенно, к сожалению. Но держитесь, ребята. Держитесь, мы все в одной лодке, как я всегда говорю. Я желаю вам здоровья. Если вам понравилось, нравится то, о чем я говорю, или есть какие-то конкретные вопросы по поводу коронавируса в Америке, задавайте в комментариях. Также я вас попрошу поставить пальчики вверх и подписаться на мой канал о жизни иммигрантов в США. Называется Вероника в США. Вероника, потому что я Вероника. Пока-пока.